Всем привет! Вы на канале ТКВКТВ И сегодня я снимаю Видео, которое называется Мы уезжаем на море Итак, начнем Доченька, вставай, пожалуйста Доча, доченька, вставай Доченька, вставай, мы опоздаем. А -а -а. Ну куда? Доченька, вставай, а то мы правда опоздаем. Ну куда, мама, опоздаем? Ну вот. Что я тебе всегда говорила? После того, как проснулась, надо тебе снимать маску сразу. Что, мама, куда мы уезжаем? Что-то надо, что-то надо, что-то случилось, что-то к мы что, куда-то едем? Да, ты угадала, мы едем. Куда? А, в детский мир? Нет, дочь, не в детский мир. Так куда же, мама, мы уезжаем? А, в какой-нибудь торговый центр, там, мега, пони, поник? Нет, доченька, мы уезжаем Эм, вообще на море. На море? А, ура, надо чемоданы собирать. Э, э, сейчас э, надо снять вот эту вот штучку. Все, а, все, я встаю, встаю. Ой, я то есть фу, встаю. Я, я пошла умываться. Что там еще надо делать? Так, так, так, так, так, так, так. Я возьму маму своих пони. Ой, корону надо достать Мама, своих пони возьму. Да, только две бери. А можно своих четырех? Нет, доченька, это много. Ура! Так, так. Все, я готова. Что мне делать? Ну, во-первых, убились. Ты смотри, весь дом разгромила. Я пойду твою сестренку убедить. Она тоже с нами едет. Да, конечно. Ура! Вся семья едем. И мы, э, к сожалению, Мусю не возьмем. А почему мы Мусю не возьмем? Ну. Потому что она уже как ты знаешь, подросла, и она уже не очень любит с нами куда-то ездить. Ой, аккуратно. Так. И поэтому я попросила твою подружку. Делиблоссом, заходи. Делиблоссом. сам. А, ой, извините. Ой. Ой, подружка, привет. Ты знаешь, мы уезжаем а, на море. О, да, конечно, знаю удачно тебе отдохнуть, ой, спасибо. А ты сюда пришла, чтобы за моей кошкой приглядеть? Да. Да, она будет за нашей кошечкой приглядывать. Муся, иди сюда. А у тебя Муся подросла уже? Да, она уже большая кошка. Секундочку, Муся, Муся, Муся, ну где же ты? Ого! Ой, как Муся-то подросла у тебя. -р -р. Да, она уже стала большой. кошечкой, да? Кошечкой. Да, да, мам. Ну, а ты пока располагайся, а мы сейчас вещи соберем и уедем. Понятно. Кстати, дорогие подписчики, я вам хочу а, сказать, что вот. Именно вот моя подружечка Лили Блоссом в этом замке будет... Снимать второ, второй сезон Части Мой новый друг Поэтому не пропустите Так, ладно, мам Пойдем уже собираться ну, Идем, идем, доченька, идем Ить, гриво. Так, я пошла Ты пока располагайся в моей комнате Только я игрушки свои возьму Ой, я же не буду в игрушки играть твои. Ой, Все, мам, я своих взяла пони А я только можно поиграю, если только с твоей Каденс эм, там и Эпплджек. Да конечно играй, Лили Блосс. Ой, спасибо, я пойду пока располагаться. Здорово, мне разрешили э, жить у нее дома, как я рада. Так сейчас. Только жалко, что моего нового друга нет дружка. Ну ничего страшного. Так, все, дочь, быстрее, давай. Нам сейчас подадут а, наш, э, не поезд, а мы на машине поедем. Вау, обожаю на машине путешествовать. Ах. Муся упала. Что это было? Мой комод упал опять. Бедный мой комод. Так, сейчас э, нам подадут... Это чем, э, фото чемодан. Этот, э, ну, ты поняла, э, лимузин или как-то. Я не помню, как у нас машина называется. Забыла. Которую я заказала. И мы туда все вещи сложим. Ура! Так, надо бутылочку взять. И мою платьице надо взять. Расчеточку. Так, что там еще? Платьице я хотела взять. Ой. Так, сейчас. Опять у меня комод упал. Так, седошки, Вся мелочь. Я вот всё это возьму. Всю мелочь. Так, комод надо оставить. Ну вот, все. Сейчас еще возьму корону. Вот, все. Мам, я еще наряды возьму. Да, бери. У нас такая квартира стала, как будто мы э, даже у нее и не уезжали. То есть, как будто мы еще не приезжали. Да, мама, у нас пустенька как-то. Ой, у нас вообще пусто. И все падает. Так, сестренка, твоя, вот она, она тебя сейчас уже ждет, Сейчас надо, блин, машину позвонить, а то они обещали, что к часу подъедут, а уже час. Так, алё. Здравствуйте. Объясните мне, пожалуйста, где моя машина? Я уже жду, не знаю, 10 минут. Извините, мы попали в пробку. Мы уже подъезжаем к вашему замку. Поэтому можете свои вещи уже эм, готовить. Все, до свидания. До свидания. Так, сейчас уже подъедет наш лимузин. Ура! Где моя сестренка? Уля. Пип-пип, загружайте вещи. Здравствуйте, принцесса. Здравствуйте. Загружайте свои вещи. Угу. Что? И все? Мам, такой маленький багажник. А ты, дочь, все грамотно размести и все у тебя влезет. Ну хорошо. Просто у нас так много вещей. Боюсь, чтобы что не влезет. Я очень боюсь это. Да ладно, влезет все, если ты красиво и аккуратно все положишь. Ну или запихнешь. Так, ладно. Эм, ну, знаешь, Доченька, как-то ну примерно так это выглядит. Так, так. Вот мне интересно, это не упадет по дороге? Нет, я думаю, нет, не упадет. Аккуратно все. Так, давай своих пони, остальные вещи внутрь. Кстати, принцесса, я хотела сказать, что машину будете вести вы, так как я не помещусь в этой машине. А, да, не знаю. До свидания, тогда до свидания. Так, все, она ушла. Все, теперь идем внутрь и аккуратно загружаем все внутрь все, что влезет. О, я влезла в машину. Так, стоп. А, доченька, давай залезай мя, -мя О, давай, залезай ко мне. Аккуратно там твоя сестра. Я знаю, как сделать. Как сестренка будет вот тут, вот за тобой. Вот тут. Так, теперь халатик. Платица, твоё, мама. Мои пони. Вот я сюда положу Элизабет. Она вот будет со мной рядышком. Вот. Смотри, мама, она хорошо поместилась. Угу. А Луну куда? Может, мы Луну не будем брать? Нет, я тоже хочу Луну взять. Ой, ладно, вот так вот, Луну. Как? Ну, ладно, поехали. И всем пока. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и смотрите мои видео. Всем пока. Пока-пока.